Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 15 декабря 2017 года. Канал Народовластия. Программа Плохие Новости. Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Константина и Андрей. У нас прямой эфир. Сегодня 41 день нашей революции. Такое слово 41. -й. Очень такое. Жесткое, да? Вот. И в чате нам тут сообщают, что. 21 декабря в 12.00. Последнее слово и приговор у соратников ИГПР ЗОВ. Заключительное заседание в Мосгорсуде по делу Барабаша, Соколова, Парфенова и Мухина. 21 декабря в 21.00. Да. Приходите, поддержите соратников. Люди виновны только в том, что не любят Путина и требовали референдума. Все. Вот вся вина представляете? То есть, оно, по нынешним меркам они не просто террористы, они там вообще не, не, не знаю, что, я даже не знаю, что сверх того. Так, вот... Так, сейчас я прочитаю письма тут рядом. Да, у нашего товарища и соратника Андрея Толкачева в Лефортовском суде в понедельник Около 17.00 будет продление стражи. Но ну, опять же, его туда привезут скрытно. И, скорее всего, заседание будет закрыто И время это тоже неточное. Откуда да, 17.00 это абсолютно не точно. То есть, это может произойти гораздо раньше. Это, я так понимаю, Лефортовский суд, который находится на Андроньевской площади, дом 5-9. девять. Поэтому я прошу наших сторонников поддержать Толкачева. Человек вообще абсолютно ни в чем не виноват. Он даже референдум не хотел, как барабаш. То есть он виноват только в том, что оплачивал помещение для новой оппозиции. Я правильно толкую? Да. Да? То есть он оплачивал помещение для новой оппозиции, для свободных людей. Вот... В... Как это место называется-то? Рядом с Волгоградским метро, ну, проспект, да, да, да, там снят офис, в котором собирались... За эти... это его обвинили в терроризме, а поводом стало то, что его обвиняют в том, что он привез бензин к Орному и Кепте потрясающая совершенно ситуация предположим так и было он привез бензин а они так и, и как утверждает следствие хотели сжечь солому где терроризм то блять вот меня что бесит и еще больше всего меня бесит либералы которые ни один не подал голос в поддержку этих людей даже предположим корные и кепти хотели поджечь это сено и и что даже если они хотели это сделать. Что? Какой в этом терроризм-то? Ужас какой-то. Просто звук, звук слабый. Татьяна пришла еще раз сообщать. 21 декабря в 12.00. Последнее слово и приговор. Я так сказал, Татьяна. Так, Вот. вот. Тут мне написал Синдбад, привет, ну что убедился, что мало провозгласить революцию, ее еще надо подготовить. Эта подготовка включает в себя большое количество зеленых бумажек. Никаких зеленых бумажек на революцию не нужно, понимаете? То есть достаточно тех средств, которые собирают наши соратники, вполне достаточно на любую революцию, да? в случае победы даже этого много. Надо гораздо больше в случае поражений, для того, чтобы там, платить адвокатам, чтобы людям покупать билеты, если они куда-то перемещаются, скрываются, чтобы им присылать деньги. вот это. А если на ну, виду революции, так вообще денег не нужно, я вам прямо скажу. И вот мне писали, что в Омске прошел конкурс на ресурс президента, но ну, это баян. Это Баян, это еще в 2015 году прошел конкурс такой, вот такого Путина нарисовали, но это уже еще в 15-м, так что вот потом просили меня еще огласить. Так, так, так вот, что приветствую Вячеслав всех соратников. Т-т-т-т. Даже. Ага. Два дня назад супруга получил детское пособие на троих детей 1290 рублей вместо положенных 1330. Представляете, какая прелесть. Ладно, там... 1330, да, да, еще из этого скроили. Да, когда пошла разбирать, почему не доплатили, где деньги и объяснили, что у государства не хватило денег, чтобы всем выплатить детское пособие, поэтому со всех удержали по 3%. Представляете, какая прессия? То есть, они обещают по десятке, и при этом на, на одного, и при этом на троих не могут заплатить 1330%. Здравствуйте, Вячеслав. Я являюсь давним, давним подписчиком вашего канала. Мне понравилось видео о разоблачении французским каналом, киселевской пропаганды, очередные новости выше простого обывателя. Хотелось бы, чтобы вы осветили данный подлог и расскажите, как обстоят дела во Франции на самом деле. Спасибо. И так далее. Ну, про Францию надо Пьера звать, чтобы он рассказывал. Он больше... В курсе, да? Мы это видео. Да, видео сегодня мы посмотрели. В общем ну как всегда, Киселевские врут и подлог, и распятые мальчики, это уже классика. Распятые мальчики в глазах, да. Конечно, между людьми тут взаимопонимание, взаимоуважение, нет никакой ненависти друг к друг другу. И даже те люди, которых снимал этот сюжет, сами само французское телевидение, потом брало у них отдельно уже интервью. И спрашивал, ну вот, посмотрите, вот сюжет, вот это ваши слова, и люди в недоумении, в полном, и в гневе говорили, как, как они не могли наложить на, на нашу речь вот этот вот текст, да. это вранье отправили. Ну, во Франции абсолютно другой психологический климат, то есть, ну, как небо и земля с Россией. То есть климат психологический, ну, я не знаю, как, как это. это, вот как Россия, как Северный полюс, а Франция, как при этом, ну, я не знаю, средняя полоса России в летнее время такое, не жаркое, хорошее, приблизительно такая разница, то есть люди улыбаются, люди стараются помочь друг другу, люди не агрессируют, ну, а что агрессируют, все в порядке у них. И вот э, пишет, чем может человек помочь в Рязани, и про штаб пишет. «Да, мы свяжемся, спасибо». Значит, Юрий Неделько пишет. «Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович, живу на Украине, ну, говорит, где живет, и там готов помощь оказать. Спасибо, мы обязательно свяжемся». И пишет, у нас в Украине прошла революция, но народ как голосовал за подонков и дебилов, так и голосует». Просто необразованный народ. У вас в России те же грабли. Что вы будете делать, когда вы дадите людям свободу выбора на честных выборах, а они выберут себе нового Вова или какого-нибудь царя? Смотрю, у вас четыре года, и не один десяток людей писали на плохие новости. С нетерпением жду, буду ждать вашего ответа на мой вопрос в прямом эфире. Ну, тут, в общем-то, ответ очевиден. да? Как вот Авраам Линкольн... В свое время говорил он говорил, что можно долго обманывать немногих, да, можно недолго обманывать всех, но нельзя всех обманывать долго, всегда нельзя их обманывать. По этому принципу и строится народовластие. Да, людей можно обмануть, а они с дуру за какую-то фигню проголосуют, но если основы народовластия будут незыблемы. Если будет сделаны реформы таким образом, что нельзя отказаться от народовластия, да, то есть это непреодолимо, то люди очень быстро сориентируются и, я думаю, мгновенно подпультируют тех, кто там неугоден. угоден. Тем более, что ну, можно проводить такое, так сказать, лавирование. Поскольку, если будет политика открытости, она должна быть то есть она должна быть непреодолима тоже эта политика открытости, никаких тайн, то люди всегда будут голосовать нормально. Да, на первом этапе набьют шишек, будут детские болезни, но это ерунда в сравнении с тем, что мы сейчас переживаем. Это просто ерунда. Поэтому. Я думаю, у нас нет другого выбора. У человечества нет другого выбора. Вот как новости, комментарии. Почему нет, спрашивает человек свободный, нет Марша Миллионов? Поясните. Конер Дикович спрашивает, ну как Марш Миллионов прошел? Ну, по, по поводу Марша Миллионов есть новость о том, что нашего товарища... Не, ну давай мы по порядку все расскажем. Вот, расторгу Дали 9 суток. Саша сегодня с ним связывался. Я так понимаю, что очень сильно испугались, что он будет принимать участие в организации протест... протеста дальнобойщиков. Дальнобойщики напугали так, что видео вы можете посмотреть. То есть, дальнобойщиков немного, но на них наехала полиция раз в 20, а то и в 30, больше чем самих дальнобойщиков. То есть в Питере вот 20 двадцать больше грузов на юго-востоке города, значит, митингуют там, и туда стянулись какие-то страшные полицейские силы, показывают на видео, как не только в Питере, но и в других городах подъезжают полицейские требуют там замеряют между машинами чтобы было более 50 метров так как это не санкционировано если менее 50 метров то есть каждую машину они рассматривают как пикет удивительная совершенно вещь вот и 10 раз сказано конечно что а, вот этот союз этих дальнобойщиков как он правильно называется да, он является иностранным агентом Агентом. То есть, все должны сразу же падать, всех должно сразу же колотить, это, это шпионы ЦРУшные и так далее. Организация перевозчиков России. Да. Объединение ну, перевозчиков. Объединение, да. А, вот, и некоторые люди из Иркутска и других городов, в общем-то, написали о том, из Читы, да, написали о том, что они поставили машины и проводят, в общем-то, такую забастовку где машины у них стоят просто в гаражах, они просто не работают. Ну, собственно, это и есть забастовка, вот, и такая стачка или забастовка на диване, если хотите, она кого-то смешит. А я считаю, что это очень хорошая вещь, если ее поддержать. Вот у нас называют все диванная революция, а почему бы это не довести до абсурда? То есть, что могут сделать с людьми, как, которые выходят на улицу? Ну, их могут посадить. Некоторые этого боятся. А что могут сделать с людьми, которые сидят дома и никуда не выходят? С ними ничего не сделаешь. Представляете, вся страна, раз и села, и дома никуда не выходит. Там, я не знаю, за три дня до выборов Путин. Да в пятницу можно вот там. Все сели, все. Ни в субботу никуда не пошли, ни в воскресенье. Просто никто никуда не идет. Как в том анекдоте еврейском. И все, с этими людьми нельзя бороться. Почему? Потому что они никуда не идут, они сидят дома и все. И ты же не будешь посылать ГБУ, который будет ходить по квартирам и сгонять их палками. Поэтому вот такой вариант бойкота выборов меня устраивает. То есть не просто выборов а бойкот всего, то есть человек не идет, ничего не покупает в магазине, не ездит на транспорте, не идет на работу, не идет на учебу и так далее, просто, ну все, я заболел, вся страна заболела, представляете, плохо я себя чувствую, и все. Так что, если многие вот такой бойкот, такую форму бойкота предложат, мы ее, конечно же, поддержим, поэтому прежде всего призываю открытую Россию, Навального, конечно же, призываю, ну и блогеров, таких как Камикадзе, Ди и многих других, чтобы они вот эти идеи тоже продвигали. Уже многие и открытые России Навальный сказали о бойкоте, но бойкот должен иметь какую-то форму расширительную, так скажем. При таком геморрой нужны расширители, да? Давайте вот мы расширим эту форму бойкота и просто лучше все за неделю до выборов Путина просто все прекратить любую деятельность, вообще любую, какая только есть. Вот хорошие новости Ч -ч -ч человек с ником. Хорошие новости э пишет очень правильную фразу: пока мы тут сидим, ничего не изменится. Да. Может но... какую-то передачу посвятить тому, чтобы Люди, вместо того, чтобы смотреть плохие новости, вышли куда-то вот в эти часы? Не, ну ради бога. Ну, ну, в ночное, мы, мы же в ночное время вещаем. Uh -huh. да. И одно другому не мешает. Мы взаимодействуем таким образом. Кроме всего прочего, люди, которые так сказать, смотрят плохие новости, они являются нашими пропагандистами агитаторами, они разговаривают об этом на работе. Это же не просто вот диванные посиделки, люди идут и несут в свои коллективы то, что здесь сказано, и то, что мы обсуждаем. Это очень важно. При отсутствии реального, реальных средств массовой информации, тех, которые правду рассказывают, да? причем делают это своевременно и честно, мне кажется, это сейчас очень важная э, работа. Поэтому похоже, это, знаешь, на, на даунхаус, когда папа там заходит и говорит, а, пока мы здесь сидим, там все стоит. Помнишь, а папа прав и начинает там драться. Вот так и здесь тоже. А вот был... Не трясите стол, пишет нам сейчас 666, такое вот свое видение ситуации пишет. А, Вячеслав, вы себя слышите? Я про бойкот. Никуда не ходим, ничего не покупаем. А вы не думали, что нужно детей кормить? То есть, видимо, наверное, надо к такому бойкоту как-то заранее подготовиться. Как... Во-первых, можно подготовиться заранее. Неделю, я думаю, совершенно никто не умрет, если запасется чем-то. Да? Но это будет очень, так сказать, сильный удар, если вообще никто ничего не делает целую неделю. Детей надо кормить. Мальцев опять фантазирует, пишет. Я не фантазирую, я предлагаю, предлагаю разумные решения. В чем фантазия? Если мы говорим о бойкоте президентских выборов, то этот бойкот, я говорю, должен быть еще более глубоким. Не только Президентские выборы надо бойкотировать, вообще все. Пишут прогулки, причем никто не отменял. Да. Прогулки, то есть никто не отменял. Калининградский политик оштрафован за участие в работе от ВД России. Десять тысяч выписали ему за участие. При этом он болел, да? То есть он болел, там лежал в больнице, а, а, в почтовом ящике извещение обнаружил, и, в общем-то, ему. Десяточку выписали. И вот обращаясь к открытой России, я могу сказать, видите, вот вас тоже сейчас объявили уже практически террористами, да, поэтому мы вас поддерживаем, поддерживаем работу Навального, но все вместе, я думаю, мы должны накинуться на YouTube, на западные средства массовой информации которые блокируют в России каналы, в частности, наш канал заблокировали, артподготовка, и блогеров каналы, которые, может быть, незаметны, потому что у них меньшее количество подписчиков. И вот там обещают открытую Россию тоже заблокировать. Поэтому единственный путь это.. Я так понимаю, использовать западное правосудие в своих целях. Я так понимаю, Твиттер отписался, что не видят нарушения в блоге открытой России и никаким блокировкам подвергать ее. Ним. Это понятно. Но с Ютубом что? Неизвестно. Ютуб по факту он российский. Тот сегмент, который показывает видео на Россию. Итак, ну мы все Саше Расторгуеву передаем привет, он себя неважно чувствует, так что верующие люди, помолитесь о его здоровье, 9 суток, конечно, это не 9 лет, которые ожидают наших других сторонников, да, но тем не менее, в Петербурге ФСБ предотвратило 7 терактов, и вот что интересно, статья, которая в петербургском издании вышла, она вот такой вот картинкой, значит, сопровождается. Видите, то есть, какой то чучело жгут, ну, или там масленичный, какой-то там, на, перед Петропавловской крепостью. То есть, это то ли это специально такая приколка сделана, понимаешь? То есть, говорится тут о терактах, которые якобы ИГИЛ планировал семь терактов, в том числе и в Казанском соборе, верится, конечно, в это с трудом, поскольку, ну, в общем-то, ФСБ врут, Федеральная служба безопасности занимается тем, что фабрикует уголовные дела, врет, отмывает деньги, торгует наркотиками, проводит какие-то массовые репрессии и так далее, и так далее. То есть это гниды самые конченые, которых... В общем-то, нужно судить как преступную организацию, как гестапо. Это гестапо ФСБ. Поэтому верить гестапо, мне кажется, нет никаких оснований. И все их эти предотвращенные теракты, они делаются к столетию КГБ. Вы же понимаете, даже вот 20 числа будет столетие КГБ, им надо отчитаться, что они во какие молодцы чтобы получить там премии, ордена, погоны и так далее. Вот эта мразь, она паразитирует на, в общем-то, теле народа сто лет уже, да? И выродилась в такую хищную, в такую ядовитую, в такую патогенную форму, блядь, такую токсичную, что я даже не знаю, что с ними делать. Вот ради их можно даже ввести на некоторое время смертную казнь, даже отправлять их на Колыму. В общем-то, как-то это, мне кажется, очень мягкие приговоры вот этим сволочам. Вот Александр Зайцев, пишут, признал вину в Красноярске. Александр Зайцев его позиционирует как куратора артподготовки в Красноярске, и, значит, он признал вину, пошел на сделку со следствием. Сейчас дело его будет выделено в особое, в отдельное производство и рассмотрено в отдельном порядке без рассмотрения доказательств, потому что нет ни одного, блядь, доказательства. Никакого терроризма нет ни одного, никакой преступного сообщества нет ни одного доказательства. Поэтому они ломают людей, чтобы эти люди шли в суд без доказательств в особом порядке. То есть я говорю, вот он террорист, блин, да, признаю, террорист. Все, давай, иди в тюрьму. И там вот эти террористы. Да. Эх и мрази, их мрази, конченый мрази. Наши соратники, еще раз напоминаю, организовали радио народовластия в одной из свободных стран и ждут ваших откликов. Им нужны помощники во всех направлениях, те, кто может участвовать как журналист, как ведущий, как просто человек, который помогает деньгами, оборудованием, советами, помещениями, то есть все, что необходимо. Для вещания понадобится любая помощь. Поэтому есть ссылка на этот канал. На, на, пока что только на почту. Почта называется Радио Народовласти. Она выложена в описании под видео. Так что связывайтесь, общайтесь, налаживайте связи. В Петербурге задержали отца обвиняемых в организации теракта в метро. Не знаю, до сего, до сего момента его нашли. Говорят, что его забрали в Кунцевский значит о МВД. Но ну, я так понимаю, что задержали-то его, наверное, в Москве да, а не в Петербурге так и не понял ну вот, и говорят, что по телефону он вначале не отвечал а потом жене пришла смс что все хорошо а он по-русски не пишет а смс на русском языке все хорошо, там классно и так далее. То есть здесь та же самая ситуация. То есть человек сейчас возьмут, будут прессовать для того, чтобы он дал признательные какие-то показания, чтобы написали, что все хорошо, для того, чтобы его не искали, ну, для того, чтобы не было оснований заявлять о пропаже человека какое-то время, да, и за это время не успеют с ним поработать. А вот Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Что тут можно сказать? Как мне сегодня один человек сказал, тебе его жалко, я сказал немного, сказал, не жалей этих сволочей, не жалей, они же нас никого не жалеют. И я подумал, что я человек абсолютно прав. Что я могу единственное сказать по этому делу? Конечно, Улюкаев брал взятки, я даже в этом не сомневаюсь. И вся система построена на взятках. И что он коррупционер, у меня нет никакого сомнения. Но то, что следствие ни одного доказательства не представило, ни единого доказательства, что суд – это была клоунада, шоу каких-то, я не знаю, кастратов, так можем назвать. Суд был шоу кастратов или там трансвеститов, если хотите, да? По-другому не назовешь. Это не суд, это вообще хрень. И само дело у Люкаева полная хрень. И если бы вот это дело ввел какой-то на сопровождение, я имею в виду оперативный, какой-то опер полупьяный милицейский, он бы, это, там бы были зафиксированы все доказательства. Если бы это был милицейский следователь, там тоже все доказательства. Но это были ФСБшники, блять, элита гребаны. Поэтому там нет вообще никаких доказательств. Одни коррупционеры решили подставить другого коррупционера. Что из этого получилось? Получилось цирк. посмешище, цирк, шоу, блять, понимаете? Шоу трансвеститов, иначе я это не назову. Причем херовое шоу трансвестит, низкопробное. И вот тут Кудрин тоже открылся, что он сказал, что следствие сработало слабо и наблюдался обвинительный уклон. Следствие вообще никак не сработало, слаб, не сильно. У следствия либо, мог, либо есть доказательства, либо их нет. Там нет доказательств. То есть с точки зрения э, оценки того, что было вот передано суду, и мы это не, не закрытое, судебное заседание открытое, и мы могли тоже это все исследовать. Я скажу, там нет ни одного доказательства, ни единого. Это <саспорядок> да. И вот Хельсинская группа тоже отметила с Людмила Алексеева, Алексеева назвала приговоры к министру экономического развития Люкаева, чудовищно жестоким и заявила, что не верит в его виновность ну зря не верит, ну, может она старенькая, поэтому я удивляюсь, почему глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева не отреагировала на посадки десятка человек в России, совершенно невиновных, точно невиновных ни в чем, таких как как Кептя и, и Корный, таких как толкачок почему она не отреагировала? Таких, как... Алексей Сой... Политиков, таких, который как... сидит в тюрьме. Сыщие так не молодежи, которые да. просто поставили э, репост или лайк да. вот такими-то картинками. Да, ну там же она ручки Путину целует, поэтому для нее важнее это. Так что она не высказывается по поводу так называемых террористов, как и вся вот братья, которые вокруг нее. Так вопрос, с кем вы, вот эти вот хельсонские группы, вы с народом? Да? Вы с теми людьми, кто за свободу, кто за демократию, кто за конституцию? Или вы с этими упырями? А? Ну, я думаю, что ответ тут очевиден. В Москве арестована заместитель главы Росимущества Елена Паткина. Чиновница курировала вопросы земельных отношений всей страны. Так, 150 миллионов на счета просто вывела со счетов значит, вот этого господи, Росимущества на частные счета. Нормально так. Опа. Ну, я думаю, что не, не, не, не, не все. Да, не все. 150 миллионов отчет мало, маловато будет. да, Мелочь. Она, наверное, не думала, что кто-то будет... Вот у петербургского бухгалтера в диване нашли 605 миллионов рублей. Вот это уже нормально. Да? Вот 54-летняя жительница города Наталья такая вот имела 605 миллионов Дивай. рублей да, в диване. Нормально. Не в в диване. Сотни. Я сказал сотни ребят. Инвестиции в диван. Да, инвестиции в диван, это круто. Это диван, да, помнишь, как это... это в городке было хранить деньги в, в, в банке. Помнишь, Чукотч там сидит? И трехлитровый банк пока... Чукотская национальная банка. Вот, возле Московского торгового центра завязал сейчас массовая драка. вот Передает 15 человек дерущихся. Ну, развлекаются люди, почему бы нет. В Хакасии 15 воспитанников детского сада «Иванушка» попали в больницу из-за отравления. Классическая уже вещь отравление происходит почти каждый день в детских учреждениях. Даже не почти, а каждый день иногда по несколько информации вырывается не так часто. То есть, основные сейчас э, такие опасные факторы для детей – это пожары и вот отравления. То есть Совершенно чудовищно такое происходит, обычно только тогда, когда страна находится на грани, то есть уже все, вот практически у последней черты. Вот. В Липецком ночном клубе спецназ устроил бойню, ну не бойню, конечно, а избиение, и нашелся депутат. Областного совета Липецкого Павел Евграфов, который знаешь, взял это видео и теперь его распространяет. Представил его МВД, как залетели там спецназовцы, всех повалили, избили ногами в ночном клубе. А, ну, все, на, почему беспредельничает полиция? Ну, потому что она же, они же люди. Они понимают, если им дают команду, конкретную команду беспредельничать то в следующий раз они беспредельничают без команды. Они же не могут там беспредельничать по команде, а потом без команды жить по закону. Это как? То есть человек перестает жить по закону один раз. Вот вся полиция, все прокуроры, все следователи давным-давно перестали жить по закону. Давным-давно, когда их только взяли на работу. И сказали, вот ты будешь делать то, то, то. И вот так подумал, ну это же незаконно. А может быть даже не подумал, потому что ума нет. Мужчина. Да, ну уже все. Он уже не будет жить по закону никогда. Мужчина умер после избиения неизвестными в психбольнице на востоке Москвы. Ну каким неизвестным? Какие могут быть неизвестные в психбольнице? Там санитары его избили. И что для кого-то новость, что санитары в психушке специально носят коротенькие палочки такие, чтобы бить и туда устраиваются на работу представители разных секций, единоборств для того, чтобы отрабатывать на людях приемы, чтобы был постоянный контактный бой. И это ни для кого не секрет. Житель Волода напал с отверткой на полицейского. Ну, ситуация совсем непонятная. Говорят, что употреблявший наркотики мужчина был по полицейским приобретением наркотического средства. При его задержании подозреваем пытался избавиться от приобретенного запрещенного вещества и оказал активное сопротивление сотруднику полиции, ударив из одного из них отверткой. Вот вы знаете, вообще не верится, не грамотно. Я вполне допускаю, что это так... Но я допускаю это на одну сотую, хрен десятый процент. Вот так. Понимаете? Потому что чаще получается по-другому. Чаще совсем по-другому получается. Ну, во-первых, все эти, которые там с наркотиками, они, как правило, ручные. Они с полицией не дерутся. Поэтому, ну, и многое другое. И, как правило, наркотики полиция сейчас просто подбрасывает. Поэтому, может, это уже до да, кучи. Центральный избирательный... Марцев ужас какой-то, рассказ про психбольницу, не дай бог туда попасть. Какой ужас. Я, я сказал, я вам что, я вам сказал, как есть. Я что, придумываю что-то? Центральная избирательная комиссия сообщила, 23 желающих баллотируются на выборы президента. Это вы знаете, я извини, перебью, это как в Англии, наверное, в конце 70-х годов. Узнали, что, оказывается, в английских психушках там охранники ходят с киями, с бильярдными. Ну, как-то они там у них покороче адаптированы. этим бильярдными киями бьют по яйцам больных. То есть, любимое такое занятие. Там даже какой то сленговое словечко был на английском языке для... Англии это был шок, это был взрыв мозга, как же так, там провели реформы, всех подвесили за одно место, там что-то было невероятное по этому поводу, так истерили, что не дай бог, да, а в России это всегда норма, всегда норма, причем в царской России, надо сказать, когда были, организовывали великие психиатры, психиатрическую службу. Этого не было. Как это ни странно представлять. А когда это стали организовывать вот те, как, кому сто лет исполняется, КГБшники, все. Началось вот это вот все. И оно же никуда не делось, если КГБшник стоит у власти. Если верховный так сказать, главный врач, самый главный псих больницы, который называется, да, называется э, Российская Федерация, если он КГБшник. Да? То есть произошло то же самое, что описано, я уж не помню, у кого из американских э, драматургов привезли, когда, да, не, не, не, когда психиатры, Эдкин э, Кисболет, не знаю, Кукур, когда психиатры приехали на проверку, они а, не, не на проверку, случайный чувак попал куда-то там под раздачу какой-то, под ураган, и приехал, попал в, психи, в психиатрическое какое-то заведение, психушечку, и там его встретили, приветили а потом вдруг он понял. Что тут власть, психи захватили, а психиатров они а, туда отправили навязки в камеры, и они рулят в этой психушке. Вот это как раз путинский режим. То есть психи рулят КГБшные сволочи. Вот тут человек, Конь Резникович, Падла, спрашивает, перед выборами, чтобы не дразнить избирателей, Путин заморозил все цены. А после выборов он их сразу отморозил. Ну и кто он после этого? Заморозок или отморозок? Петров Петровна тоже свежими новостями как всегда снабжает и по поводу Сирии что два истребителя ВВС США F-22. мы поговорим, об да. этом у нас есть МИД объяснил почему дипломатов из США не пустят на выборы президента РФ ну естественно зам об этом сказал что вот что касается граждан США в составе международных наблюдательных комиссий то я лично проблем с этим не вижу и так далее, и так далее, и так далее а почему их не пустят, на самом деле, сказал Лавров. Но он не говорил, что их не пустят. Он своему заму это поручил сказать. А сам он сказал, что постоянно вмешивается правительство США в российские выборы. И что это нарушение всех конвенций и так далее, и так далее. Вот. И что дипломаты должны оценивать обстановку в стране пребывания. докладывать свои оценки центру, в столицу но участвовать в политической жизни путем просто сбора оппозиционеров, их инструктажа, это противоречит Венской конвенции и о дипломатических сношениях. На самом деле, что пугает Лаврова и, соответственно, Путина и всех остальных, что если реально дипломатический корпус в составе, так сказать, тех дипломатов, которые с Запада выйдет на выборы. Ну, представьте, там с Австрии, с Австралией, с Германией, с Францией, с Америки, с Англией, все дипломаты их достаточно много. Да, и они придут на избирательные участки. Что там с ними будет? У них бошки посносят сразу, потому что они увидят такой беспредел космический. Здесь не надо быть профессором, понимаете? Здесь нужно понимать просто суть э, выборов, а любой взрослый здравомыслящий человек это понимает, чтобы понять, что там происходит. Что-то он сидел-сидел, сосчитал, что Курни подошло 15 человек, открыли урну, в ней 300 бюллетеней. Или наоборот, в ней 15 бюллетеней, а в протоколе их уже 300. Ну, понятно, что человек удивится, скажет, а сие вообще откуда? Алексей Яковлев вот интересуется. Вячеслав, какой стратегии лучше придерживаться на предстоящих выборах президента РФ? Вынос бюллетеней с избирательного участка или порча бюллетеней таким образом, чтобы его признали недействительным? Давайте подумаем. Лучше, если мы говорим о бойкоте... И совместно будем бойкотировать Я думаю, это самый лучший вариант Но давайте будем определяться Только вместе Я за бойкот, но я хочу, чтобы высказалось большинство не, На самом деле Блогеры уже высказываются Они говорят, что полный бойкот выборов Может быть там и диванная революция Но в случае, если не допустят Навального А его, как они считают, не допустят Ответ президента России вот Я прошу очень троллей Писать таким образом, чтобы было понятно вообще, о чем вы пишете. Потому что, ну, таких слабоумных набрали троллями, что они даже сформулировать в нескольких словах не могут мыслить. И, я, и, да, и, я вам рекомендую, тролли вот слабоумные, вы ругайте просто там там как угодно. Вы, не надо, понятно, да чтобы, чтобы было понятно, что вы тролли и все. А вы пишете, и совершенно непонятно, что написал. То ли он ругает, то ли он хвалит, то ли он вообще, блин, да, там. У нас в последнее время такие умные тролли, как раз таки пошли. Да, ну, блин, ужас как. Ну как слабоумных набирают троллями? Чего больше нет, никого не осталось. Ответ президента России Владимира Путина на вопрос телеведущих тени сообщак об Алексея Навальным был исчерпывающим. Да, да, да. И вот тут сказал, что все, вот прям, прям исчерпывающий, что, вот, что не было политического подтекста, у нас не было такого впечатления. В данном случае мы считаем это впечатление ошибочным что там политический подтекст, они считают, что это ошибочное впечатление. Но если такое впечатление было, что вы считаете, это вообще всем пофигу. Каждый может посмотреть сам, а вот что вы расскажете об этом, это уже не имеет значения. Вот они не понимают, что без бестолку комментировать прямую речь, которую уже увидели. Все. Каждый сам для себя сделал вывод. Вот. И... По поводу того, что Навального он не называет по имени, сказано, по всей видимости, это связано с отношением к этому человеку, тоже по фамилии не называть, который президент и не скрывал во время пресс-конференции, то есть вот такое отношение, то есть он хотел показать Песков, что Навальный... Для Путина пустое место? Нет, ребятушки, это очень смешно. Если человек не называет другого человека, то то для него не пустое место. Он его боится, да. Он его боится, как огня, он боится имя произносить, даже представлять. Он мог, ну, какой-то эпитет придумать для него и называть эпитетом. там, но даже он этого боится. Это, знаете, как в России, почему медведь называется медведем, знаете? Почему медведь медведем? Почему и такое? Медведа. Что такое медвед? Если не называть его. Мед ведает. Тот, кто мед ведает, он не называет его Бер. Понимаешь, что тот придет и там порвет. Он называет тот, кто мед ведает, потому что боится, что вот сейчас вот он его назовет и позовет таким образом. И Путин не называет, потому что медведь для него Навальный, который придет и жопу ему разорвет на британский флаг. Вот это прямая речь Путина. «Власть никого не боялась и не боится, но она не должна быть похожа на бородатого мужского». Это мы вчера читали. И вот это правильно, что ты прочитал. «Власть не бо... никого не, бои... не боялась и не боится». В одном предложении слово «боялось» два раза. Любой психолог, скажите мне, о чем это? Власть никого не боялась и не боится, но она не должна быть похожа на бородатого мужика. Вот на этого бородатого мужика. Сыт он, безумно сыт. И этим надо моментом пользоваться. Путин проведет совещание с членами СБ и встречу с Артемьевым. Да, это федеральная антимонопольная служба, и он уж провел, наверное, может проводит с этими, значит, членами Совета Безопасности, да. Очень, очень часто стал с этими членами Совета Безопасности, потому что, ну, то, что я раньше сказал, дрищет, человек сильно дрищет. Жители обрушившегося дома в Ижевске пожаловались Путину, ну, нашли кому пожаловаться. Говорит, вот нас опять во взорванный дом заселяют. И поэтому, Владимир Владимирович, вы уж там пособите, чтобы нам там что-то выдали. Я так понимаю, тут дом в центре Ижевска им выдадут где-нибудь там. На крайне, на самой. Причем не Ижевска, а, а Марианмара. А? Ну да, вот это точно. Эх, артисты. Дед Мороз подготовил подарок для Путина. Да, и сказал, что это сюрприз, он не скажет. Надеюсь, что кольцо пятого калибра с одним боеприпасом. Так... А мне кажется, он их заберет к себе валеней. Да, было бы очень хорошо. Ты пишите Деду Морозу обязательно. Я говорю, у нас надемка только на Деда Морозу. Больше ни на кого не осталось. Пишите открытые письма Деду Морозу. Может, он совершит чудо на Рождество там, или на Новый год. Собянин потребовал найти источник вновь возникшего запаха в Москве. Ну, Вова, Вова вдал эту пресс-конференцию. Это источник. Представляете, какой ужас. То есть, в Москве несколько лет воняет говном. Так что, убежишь и спрячь с сероводородом, тухлыми яйцами. И... А Собянин не знает, откуда это. Надо же. Может, это из поликлиники? Так, нет, не из А может, из продовольственного магазина? Нет. А может, из-под подмышки? Да, да, да. Понимаешь ситуация какая? Это может пахнуть только с нефтеперерабатывающих заводов. Там что, много нефтеперерабатывающих заводов? Там просто при помощи носа можно найти, откуда это тащит. помощи мозга как-то. Ну да. У них его нет? Да нет, ну они просто придуриваются тогда придется разбираться уже с другими путинскими сеченными, хуеченными и всеми остальными. А вот Сибирь грозит экологическая катастрофа и тут, в общем-то, даже искать никого не надо. Отдали все китайцам, они все вырубили. Фотографий очень много, я даже не буду показывать, сами посмотрите. Да. Там по миллиону гектар вырубают за раз просто. то есть Раз миллиона нет. Раз другого миллиона нет гектар. Поэтому смотрите... Что происходит? То есть происходит год экологии по-путински. Уничтожается тайга. А вот Матвиенко заявила, что РФ пользуется все большим уважением в мире, потому что не торгует принципами. Вот смотрите, Российская Федерация Путинская торгует людьми, торгует и по работорговле на первом месте в мире, торгует оружием тоже по нелегальному нелегальному продаже оружия тоже на первых местах Сеченский дружок этот Буд сидит в американской тюрьме, торгует наркотиками, на первом месте по торговле героином да ну по транзиту, извиняюсь по транзиту героина торгует национальными богатствами торгует национальными территориями китайцы, как мы сказали, торгует Водой даже Байкальской торгует, а принципами, блядь, не торгует. Вот никак, какие же у тебя валька красные трусы принципа-то, расскажи, которыми ты не торгуешь. Титов <реклама> выступил против повышения пенсионного возраста, Говорит, а я против повышения пенсионного возраста, там чё? Ничего, а не поставь, да, да, да, да ничего, надежды. да, ну это очень смешно, конечно, галочку. В квартирах позволят ставить личные счетчики тепла. Помните, раньше разрешили поставить счетчики воды, а потом сказали, что все равно по счетчикам взимать не будут, потому что там где-то она еще расходуется на какие-то общие домовые нужды, а поэтому это вот так, вот так, засуньте этот счетчик себе в жопу. Точно так же с электрическим счетчиком. Что по счетчику столько, а совсем другие деньги. А теперь такое по теплу, чтобы люди купили эти счетчики тепла, Заплатили за установку. Всяким поверителям, которые будут ходить, оплатить будут столько, сколько скажут. Все. Топилин рассказал о пользе продолжительных праздников. Да, какие полезные праздники, да. И он сказал, это положительно влияет на производительность труда, потому что люди могут отдохнуть. Куда-то поехать, куда-то пойти, провести время с детьми. Самое замечательное, что это период совпадает с детскими каникулами. Кто-то едет за рубеж, да. Кто-то, можно сказать так вот, скаламбурить. Кто-то за рубеж, а кто-то за галстук, да. Так что, причем за галстук 90% страны. И если дать людям этим заниматься две недели к ряду, как у нас получается то потом уже мало кто выходит из этого штопора. Вот так же они отнимают права за эту сплошную, сплошную пересек все права, отняли там на 3 месяца, на полгода, но потом из ау уже не выходит. Россия увеличит расходы на здравоохранение, и общее финансирование медицинских расходов будет увеличено с 3,8 до 4,1% от ВВП России. Да, видишь, Путин же нам пообещал, что здравоохранение станет авангардом, как он там сказал, приоритетом, извиняюсь, приоритетом. Так вот, чтобы стало приоритетом, нужно на 0,3% увеличить. Я не оговорился, то есть было 3,8% от ВВП, будет 4,1%. И это приоритет. Приоритет. Можете представить, как выглядит? 4,1. То есть не было приоритетом, был 3,80. На 0,3 увеличили, стал приоритетом. Охереть не встать. Ну, Вов, ты молодец, конечно. Что ты там нюхаешь? Банк России снизил ключевую ставку. Тоже такой удар по американцам. И будет ключевая ставка 7,75. И таким образом, сколько же будет процентная ставка? Процентов 14 для людей. 15. Да сколько захотят. Нет, понятно, сколько захотят. Я имею в виду, ну, банки будут под 7,75 брать. Ну, они ну, да, наверное. Санация банк объявила о санации пром... промсвязь банка? Санации. Санации то есть, э, Да, ну, мы понимаем, что Центробанк теперь забирает банки. Все. Да, то есть такая доляра открылась, и мы об этом говорили, если ты помнишь еще... 15 первый раз сказали об этом, 15 декабря 2013 года. Я сказал, что Путин, да, Путин будет отнимать банки, оставить только несколько крупных. Несколько. Вот. Да, конечно, естественно. Госдума приняла закон, повышающий урод до уровня прожиточного минимума. И Госдум прила закон о работе метро. Представляете, даже в советский период не было закона о метро, а теперь вот тут будет описано, как ты ногу на эскалатор должен ставить, как ты должен маршировать по метро. Справа стойте, слева идите и все такое прочее. Безумцы, безумцы. На это как покойник, да, покойник Задорнов да, рассказывал о пользовании ложкой, да, помнишь, там инструкция, да, там, черпала, держала, там, что-то и так далее. Есть еще инструкция о пользовании уборной артиллерийской батареей, тоже очень хорошо, там. Поэтому вот из этой серии. Вот пользователь с ником Кимра народовластия пишет, не знаю, насколько это правдивая история, но вполне допускаю, что депутат Федоров сказал, что элиты и есть основа демократии, а все остальные это рабы, но если не рабы, то исполнители, которые обязаны содержать элиту. А mm -hmm. Вот Алекс Алекс пишет, Мальцевские соединяйтесь с Навальными и СССРовскими. Скоро начнется, вас позовут. Хорошо. Зовите. Начинайте, да, зовите. Генпрокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков. О, только я вот удивляюсь, что РИА Новости, РИА Новости даже не понимает разницу между органом и подразделением. Потому что оказалось самым коррупционным подразделением это МВД, то есть Министерство внутренних дел, которое является органом. А уж точно не подразделение. Подразделением ничего не понятно. Министерство внутренних дел. Так что, и вот Яровая, Россия не будет втягиваться в безудержную гонку вооружений. Да, я сразу вспоминаю, помнишь, как это? Говорит, мальчик, Яровой Ира зовут, да, Ирина, мальчик привозит девочку. Ну и рассказывают, баян уже старый-старый. говорят: мама, посмотри, это девочка Ирочка, она не курит и не пьет. Ой, как хорошо, Ирочка, а почему ты не куришь и не пьешь? Не могу больше. Вот приблизительно об этом говорит Ирина Яровая. О том, что она говорит, Россия не будет втягиваться в безудержную гонку вооружений. Конечно, не будет, потому что не может больше. Чем втянется? 58 миллиардами, которые они еле-еле на оборону вы, вытянули, и это является львиной долей бюджета. То есть весь бюджет у них уходит на пенсии и на оборону. А бюджет сам вот такой сраненький, потому что все остальное украли. И чем, чем будут мериться? Чтобы мериться чем-то, нужно это иметь. А когда этого нет, чем будешь мериться? В Америке об этом. Да, 700 миллиардов. В этот раз 600 с лишним миллиардов. В прошлом году 588 в позапрошлом. И плюс еще прибавили, сколько я не помню. И так далее. Да, то есть когда в ближайшие только годы 3 триллиона выкинули на оборону. И соотношение российских меньше за это же время 200 миллиардов. Из которых все украли. Ну, понятно, что да. Назарис, Назарис 007 написал вот такой очень печальное, что в Одессе отец зарезал сына на день рождения из-за политических взглядов. Очень часто ситуация, когда в семьях людей разлад на тему отношений к событиям в Украине, которые да. всех потрясли и не только, и к отношениям в отношениях к Путину и к этому к диктаторскому его режиму. А вы говорили, что если идеального варианта развития революции не будет, а его мы уже не видим, идеального варианта, то Россия ждет гражданская война. И вот помнишь, все пеняли и обвиняли. Говорят, Мальцев, ты хочешь втащить в Россию гражданскую войну? Я не хочу. Я хотел избавить Россию от Путина. Очень мягко, да? Ну, люди сами так и решили. И вот сейчас есть Мальцев, нет Мальцев. Это не имеет значения. Вот это будет продолжаться только на более широком уровне. Экипировку Ратник назвали несокрушимой. Да, и тут рассказывают о том, что ни разу не было зафиксировано ни одного случая пробития средств индивидуальной бронезащиты, ни шлемов, ни бронежилетов. И, и все это, конечно, хорошо. Я не знаю, что такое экипировка Ратник. И вполне доверяю, что они молодцы и хорошо делают. Есть, потому что... Да, но ты знаешь, я сразу вспоминаю. Ту новую экипировку «Ратник», которую прислали «Моторолли», он надел ее на какого-то Кринделя и прострелил его из э, э, пистолета Стечкина. Да? Из АПС прострелил его. Помнишь? Это по -по -по Везде видео это ходило, что выстрелил в живот и несколько раз и пробил. Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, это крепче, может быть, это действительно никто не пробил. А где они ее, интересно, исследовали? Кроме всего прочего, что значит, ее ни разу не пробили. Что если какое-то противоснайперское ружье взять, то не пробьешь эту экипировку. Ну, так, какой-нибудь Макмиллан, да? Который БТР прошибает насквозь, прям насквозняк. БТР солдата, следующего, который сидит напротив, и еще одну стенку БТР. Так, такая дырка остается. Или там какие-то М-82, там другие такие же виды вооружений Да даже вот этот вот, как он, Корс, или как его сейчас, который в Коврове делают Вот стрельните ковровским этим ружьем по этому радио. Да, вот я говорю, самый простой путь, путь это одеть на конструктора. Да. Да, одеть. Да. Василий Петров сообщает нам, что в Беларуси за наемничество приговорили к двум годам колонии казака, распределявшего... У нас есть эта новость, да. Минобороны обвинил Пентагон в обмане мировой общественности. Сразу опять вспомнил фильм «Даунхаус». Помнишь, когда там этот пришел пришел и говорит, «Помнишь, ты у меня на кремацию мамы деньги занимал?» «А мама-то жива, вот я пришел тебя с этим поздравить и денежки свои вернуть». А тут говорит, «Мама, он очерняет меня в глазах общественности». Вот так и выглядел Коношенко, который говорил, что Пентагон сознательно обманывает международную и американскую общественность, включая своего главнокомандующего и так далее, и так далее. Очень смешно это, конечно. А еще смешнее инцидент с российскими штурмовиками в Сирии. То есть две версии. Одна версия Пентагона, развернутая. Другая версия точно такая же, как были версии перед тем, как сбили Су-24. Помните, что появились наши самолеты, и F-16 турков дрогнули и разбежались. А потом они почему-то не разбежались, захерачили Су-24, и было очень много крика. Так вот, по сути вопроса, значит, как видит ситуация, летали какие-то Су-25-е прилетели два f22 которые начали выбрасывать тепловые ловушки ну и ставить другие помехи всеми возможными значит, способами для того чтобы ну, для того чтобы при помощи дипольных отражателей и там тепловых ловушек, не дать этим людям, там, кто ну, пилотом Су-25, прицеливаться э, по наземным целям. Потому что Су-25 это штурмовики. То есть стрелять они в них не могут, ну потому что это вроде как российские, это американские, но они летают по курсу, выкидывают, там эти дипольные отражатели, они там летят и, и, и все сбивается. И плюс еще тепловые ловушки ничего не наводятся. Что происходит значит, дальше? Дальше, значит, по мнению значит, Пентагона, это все происходило на восточном берегу Ефрата. Это зона ответственности США. Эти Су-25 вошли в эту зону и значит, их оттуда выдавили. Вот. И значит, все на этом а, значит, когда велись переговоры, а все это продолжалось 40 минут, американцы были на связи, вели переговоры, просили уйти и так далее. Появился еще, появился еще Су-35 и, в общем-то, ввязался там в полеты с F-22, с одним F-22, они там что-то кувыркали. Все. То есть, 40 минут продолжался. По версии России, было все не так. Они находились, значит, в зоне ответственности, находились российских войск и сопровождали какую-то колонну. Вот. А, извиняюсь, значит, F-22 по версии американцев отогнали российские штурмовики, чтобы они не бомбили американских союзников там на земле. Вот, по версии, значит, российских они сопровождали колонну, тут появился F-22 и, значит, этот F-22 стал ловушки кидать и, значит, сплавы ловушки, значит, дипольные эти отражатели, и появился тут Су-35, который, значит, этот F-22 отогнал, и наш победили, все классно, только единственное, чего не, нет, это одного F-22, нет, в рассказах российских. Понимаешь, то есть удивительная совершенно ситуация возникла, которая мне напоминает вариант с Рудским и вариант с Су-24, которого турки сбили. То есть, похоже, наши даже не видели один F-22. То есть называется один самолет, а их было два. То есть, так же, как с русским, когда, я помню, рассказывал он мне, как его сбили, так он говорил, что он даже не видел этот F-16. Он просто сидел, нормально рулил, посматривал там, что происходит с высоты 3,5 километра, и только у него на табуло загорелась атака, и после этого он обнаружил, что летит с частью кабины в сидении и, и, и все и даже катапультироваться не надо потому что самолета вокруг нет вот так же здесь я так понимаю та же самая ситуация возникла но ну, это особенность американской тактики то есть они поднимаются на запредельную высоту и уже оттуда проводят атаку причем атакуют при помощи сам наводящихся ракет, поэтому, в общем-то, человек, летчик, может, ничего и не заметить нифига. Вот. Пишут, пишут в чате: отделиться о себе от России и будете жить без хлеба и соли. А следом Макс Венер пишет: А Эстония как-то нормально без Сибири живет. Наталья Венландер, шутливый пост. Выйду замуж за российского оппозиционера, предлагаю себя и гражданство Швеции вы зря вам отбоя не будет пишите номер телефона ага. Вот И естественно тут сразу же ура патриотизм американцы нарвутся русские спуску не дадут вот тут, тут всякие эксперты в кавычках пишут как американцы нарвутся турки уже со СУ-24 нарвались помните один там МИГ-29 распугал, там что-то в первом варианте пару F-16, потом их стало э, 7 или 6, 6 вру, потом довели до 15 или 16. Можно погуглить, я не вру, один прилетел и распугал. И тогда, помнишь, мы сказали, что ну все, сейчас следующий будет покойник какой-то. Так и вышло. СУ-24 тогда сбили. Поэтому надо ждать, когда америкосы или англичане, скорее англичане, шибут вот этих вот друзей, которые как они нарвутся. Когда англичане нарвутся и шибут, потому что ну, англичане самые дерзкие из всех пилотов, я думаю, что они в ближайшее время как-то себя проявят, там кого-нибудь засандарят. Ну, потому что, видишь, уже идет искрить, так сказать, в воздухе сближаются, Ситуация непонятная, потому что пока ведутся переговоры на земле, самолеты летают со скоростью ну, там, не меньше 550 км в час да, друг вокруг друга. То есть, если они идут друг навстречу друга, они идут со сверхзвуковой скоростью ну, относительно понимаешь, друг друга. И, и принять решение за это время практически невозможно. Хотя это, это маневрирование. А подход друг к другу производится на скорости близких тысяч километров в час. То есть, если друг с другом сравнить, то это две тысячи километров. Олег, ну, когда ты успеешь договориться? Поэтому в ближайшее время кто-то, наверное, упадет. Я так думаю, если не будет принято нормального решения. И Путин не скажет своим, чтобы они не лезли. Потому что потом опять... Вы шокированный шокированы массовыми казнями в Ираке так, тут. Человек проклинает меня Я вот не рекомендую вам проклинать Потом я говорю напишите И просите прощения Так что Потому что это проклятие ляжет на вас сто процентов. Прям даже вот до, до утра не доживете, как уже ляжет. Чего ты говоришь, Бородавкин заявил, что Россия продолжит борьбу с мусорой в Сирии. Прикольно, да? Ну, всех же победили. Путин всех победил. Путин нам сказал несколько раз, что всех победил. Война закончилась. Говорит, всем, в общем-то, это. Всем, всем, да. Спасибо всем. Все свободны. Да, тут какие-то Су-25, какие-то Ф-22, какая-то а, мусора и так далее. Что происходит? И какие-то боевики ИГИЛ, которые захватывают Дамаск. Война-то закончена. Ну, по сценарию выборов, Путин же должен быть победителем хоть где-то, чтобы его рейтинг перед многочисленными избирателями. Вырос, но, ну, видимо, на таком вране тоже не получится. Вон шокированы массовыми казнями в Ираке. Да. Ну, об этом мы тоже говорили, что те люди, которые там совершают массовые казни, они будут также массово казнены. Ну, что они еще ждали, конечно. Те, которые там убили огромное количество этих кадетов, их потом всех казнили, да? Вот. И сейчас вот тоже прям по 38 человек, там по сорок по два вот в сентябре повесили. А сейчас вот 106, ни много ни мало, заколбасили. Ну, понятно, что те люди, которые были захвачены в результате проигрыша, в боевых действиях, их никто живыми не оставит, что бы он ни говорил. Это понятно, что их уничтожат. И как это будет выглядеть? Если это будет выглядеть ну, с видимостью законности через суды, там, через смертные казни, это один вариант. А если их просто тихо всех ликвидирует, и что я думаю тоже происходит, это другой вариант поэтому он должен, по крайней мере радоваться, что это придается согласке а не делается втихаря Иран отверг обвинение США в поставках оружия йеменским куситам Альцев, сколько тебе Кремль заслив революции и выявление недовольных забашлял Эх ты, какие дураки бывают, да, выявление недовольных у нас люди действуют абсолютно открыто, это главное наше условие, это действие при абсолютной открытости, потому что это главный идея народовластия, открытость, понимаете? и поэтому выявлять таких людей нет никакого труда, во-первых, а во-вторых, нет никакого смысла, потому что что, ну выявили они всех этих людей, ничего их не знали до этого. Что эти люди были как-то скрывали, что ли, скрывали свое недовольство. О чем речь-то вообще идет? Дело в том, что они напоролись очень сильно, сами напоролись. Сейчас вот они людей каких-то выявили, и пытаются их посадить. То есть они занимались, эти фейсбошники торговли наркотиками, бабки отмывали, все, их бросили вот этой фигней заниматься. Вот сейчас они кого-то, как вы говорите, выявили. Раньше они выявляли тех, кто репосты там делает. Да? Сейчас они выявили каких-то других людей. Чего этих людей становится все больше и больше? Если они выявят, то они выявят всю страну. Причем обратите внимание, что хотелось доказать всем. Ну вот выявили они. И что? А дальше что? Что с нами случилось? Ну да, кого-то сейчас содержат под стражей. И мы будем биться, чтобы их, так сказать, вытащить оттуда. И что они в результате получат, эти ГБшники? Они получат геморрой. И чем больше они будут в этом геморрое увязать, тем быстрее этот режим сдохнет. Другого пути нет, понимаете? Нет другого пути. Если вы думаете, что можно просидеть на диване и совершить революцию, то нет, не получается. Можно, конечно, но тогда мы все вместе, все должны сидеть на диване. Никто не должен никуда не идти. Ничего не должно работать. Василий Петров пишет. Мрамор на станции метро Красные Ворота в Москве пришлось замазать красной краской из-за протечек. Молодцы какие. Какой смысл с твоего вещания, мальцев, если ничего не меняется? Дело в, в россиянах. Так, а ты тогда тут при чем? Иди, отдыхай, жуй круассан дальше. Евгений, ну ты можешь просто взять и отключить меня, вот как я отключаю тебя. И все, понимаешь? И, и не смотреть. А с другими мы ведем диалог. и Эти люди, они потом идут дальше, они общаются, они являются пропагандистами агитаторами. И наш канал, это как газета «Искры», не просто пропагандисты, и агитаторы но еще и коллективный организатор. В Иерусалиме начались столкновения палестинских активистов с полицией. Ну, давно вообще-то начались эти столкновения. И... В общем, ничего нового. А Эрдоган намерен обратиться в ООН для отмены решения США по Иерусалиму. То есть, ООН так соберутся, скажут... Так, а мы отменяем решение Трампа. Он не говорил такого. Да, да. Самое, самое смешное, что Эрдоган не будь умным человеком, сказал умную вещь, что и должна именно реформа ООН должна привести к новому договору между странами о том, что в рамках ООН должен быть создан новый орган, ну, может быть, даже старый, пусть это Генеральная Ассамблея ООН, конечно, это не Совет Безопасности, а Генеральная Ассамблея ООН, которая может отменять решение высших должностных лиц определенных стран, любых стран. То есть, вот Трамп принял такое решение. Генеральная Ассамблея ООН, но каким-то квалифицированным большинством, ну, пусть а 85% от членов, должна проголосовать, чтобы мы против, и все, тогда это решение не должно сработать, но это должно быть очень серьезное большинство, близкое к 90%, да и самое главное, чтобы это решение было принято, я имею в виду по реформе ООН всеми, пока организация объединенных наций не имеет таких полномочий, она ничего из себя не представляет на сегодняшний день, как это не печально, да? Поэтому Эрдоган, в общем-то, продвинул ту идею, которая была уже давным-давно и связана она с реформой ООН. Его совершенно дебил, потому что это, вот когда мы думали, так скажем, каким образом реформировать ООН а было это еще в конце, там, я не знаю, 2000-х, да, в 7-м, 8-м, году 9-м, то именно это, эту главную реформу мы и предполагали. И Вова должен был приехать и не быковать на Генеральной Ассамблее, ООН, а предложить вот такие реформы. И тогда бы он, конечно, вошел в историю как эгегей, а так он вошел, ну, как хуйло. Как обычно. Да, как обычно. За что разыскивают Мальцева? Как за что? За терроризм. Как вы? Не знаете за что? Помню, помню как тот анекдот, когда сидят в тюрьме люди. И дедушка такой, подошел старенький, посыпает одного солью. Он говорит, дед, а ты за что сидишь? За сынок, за Так Как и здесь. Япония ввела новые санкции против КНДР. Ой, прям... Не в бровь, а в глаз. Я вот думаю, против КНДР уже столько ввели санкций, что одна дополнительная от Японии ничего не решит. В Японии создали стекло, способность самостоятельно восстанавливаться. Вот это решит многие вопросы. А санкций против КНДР нет. То есть, если стекло разбивается... Ну, естественно, не, не разлетается там в разные стороны и, и ползет друг к другу, как во втором терминаторе этот, как его, да, да, жидкий, помните, жидкий там. А да. если просто происходят разломы, ну, понятно, что это не стекло, понятно, что это полимер, то настолько молекулы запоминают свое положение, что они потом встраиваются и все. И получается все очень хорошо. То есть, такое лобовое стекло на машине. Представляешь, сколько хочешь, ты можешь ловить камешку. И такие технологии, они приводят к чему? К тому, что многие предметы становятся, если не вечными, то почти вечными. То есть, мы приходим к тому, что есть возможность появления вечного двигателя, который можно выкинуть только потому, что он устарел морально. Но не так выглядит вот с точки зрения какой-то такой двигательной эстетики. Ну, или испачкался, или еще стекла, которые, да, там не бьются, но выкидываются, потому что, ну, уже там все это старое, все это как бы немодно и так далее. Мы к этому придем. Индийского министра счастья обвинили в убийстве. Вот такой вот министр счастья. То есть, какого-то политика угрохал, говорят, и вот теперь его ловят. Ловят. Вот такое счастье. В первую оппозицию требует отставки президента страны. И вообще Южная Америка показывает, конечно, себя как очень... С точки зрения народовластия, да, очень актив, себя как очень активный регион. Как регион планеты который очень быстро самоорганизуется. И я думаю, что там большие будут движения, очень большие движения, которые отразятся и на экономике, и Южная Америка, и вообще Латинская Америка, не Южная Америка, Латинская, конечно, включая и Центральную Америку, включая и значит, Мексику, да, Северную Америку, что они будут Впереди планеты всей и по экономике, и самое главное, в политическом плане, потому что они к этому готовы. Они внутренне к этому готовы. Смотрим, какие там будут прорывы в ближайшие 10 лет. Я думаю, что обалденно. Александр Герасимов спрашивает. Вячеслав, Алексей озвучил свою программу. Ну, вам необходимо, это его мнение, резюмировать свои по пунктам. Как вы считаете? Кто что, про, что? Алексей, озвучил звучу программу, Навальный. Звучу. А мы вчера Программа. говорили об этом. А, да, мы извините, вчера говорили. Вчера... В... провел вот, Вячеслав того. Ленин писал, что в больших странах мирных революций революции не бывает. Будем спорить с Лениным. Интересно послушать ваше мнение. На мирные революции бывают везде. Безусловно. Что и нужно понимание а, больших и, мал, и, и небольших стран. Да? Кроме всего прочего, Ленин писал, что самая вероятная революция будет в Швейцарии. Потому что народ вооружен. Как раз в Швейцарии никакой революции невозможно. Да? Потому что народ вооружен. Потому что зачем революция? Он и так управляет своей страной. Вот. Что там еще? Извини. Путин провел телефонный переговоры с Трампом. Да, вот актуальные вопросы обсуждали. Интересно послушать хоть один вот актуальный вопрос, я так понимаю, по ядерной проблеме корейского полуострова. Ну, вообще, я говорю, Путин очень халатно относится к своим обязанностям, но он всегда к ним халатно относится. То есть, вот эта вот политика невмешательства в этот процесс, который там происходит, кончится для нас очень плачевно. А мы являемся там, в общем-то, соседями, в непосредственной близости находимся. МИД назвал условия снятия оружейного эмбарго с ЛИИ... Да, это если, значит, вот там будет одна армия вооруженная и, там, и так далее, и так далее. То есть, если будет одна власть, то тогда начнут вооружать. На самом деле, почему Путин проявляет такой интерес к Магрибу, знаете, все-таки вот этим стало понятно. Потому что деньги надо. Сейчас можно за старое оружие, которого накопилось сколько угодно еще от Советского Союза, с Ливией получить нефть они, кроме как деньги из нефти, они же не понимают ничего, для них мир очень узкий. У них вот туннельное зрение, нефть, газ, все, больше ничего у них нет. Поэтому как можно получить денег? Ну, э -э -э, Ливия, это прежде всего нефть, и, и прежде всего за оружие, а все остальное не имеет ни малейшего значения. И влазят они туда в калашный ряд со свиным рылом, а получим страшный геморрой. Потому что они абсолютно башкой не думают, как он в Сирии и во многих других местах. Бальцев, а если в России отключат интернет, твои следующие действия? Очень хорошо, если отключат. Браво, сразу следующее действие – революция. Потому что понятно, что очень быстро все случится. За пять минут, если интернет отключат. Если интернет отключат, отключится все. Потому что все действует через интернет в России. Русельское надзор временно предел ввоз чая из Шри-Ланки. Да. Вот. И... Интересная значит, рассказка, что капровый жук обнаружился в чае. Поэтому, значит, со Шри-Ланки не будем покупать пока чай, пока это та микроба. Никуда-нибудь не денется, да, этот жук. Вот вот вопрос, обезьян, да, по теории Дарвина. Да, вот вопрос такой: к знатокам Капоровых жуков, он же кажиет зерновой. Его в России нет. Но он есть в теплых странах. И больше всего его в Китае. Потрясающая ситуация. Из Шри-Ланки чай нельзя покупать. Но надо покупать из Китая, в котором больше всего этого жука. Там нет жука, там он есть. Так почему же из Китая покупают, а в Шри-Ланке решили не покупать? Ну, потому не в жуке. дело, конечно, не в жуке. Дело в том, что Вова подыгрывает Китаю. Вова находится, я не знаю, под пятой китайской, скорее всего, являясь агентом влияния. Сейчас то, что Вова агент влияния Китая видно невооруженным глазом. И я думаю, что кто-то из вот тех людей, кто держит его крепко за яйца, обладают этими сведениями. То ли иранцы, то ли Израиль, то ли там, я не знаю кто. Но если эти сведения будут выложены, я думаю, что это сыграет какую-то роль. Хотя ватные публике пофигу. Они скажут, да это же здорово! Китай и мы, братья, навек. Они всегда найдут, что сказать. А вот хорошее предложение на рис 007. Плохо вижу, потому что светобоязнь. США 700 миллиардов на оборонку. Надо им предложить купить «Газпром» и «Роснефть» И распилить его на металл, И вот все. Путинской России нет. Ну да. Мурки, он интересуется. Слава, вы что по системе Иванова закаляетесь? Да, нифига себе. Я три дня, я говорю, не, не, не, не закалялся и заболел. И меня пробила та самая микроба, в которой сказали, что в России, в Европе свирепствует, но европейцы имеют к ней иммунитет. А в России будет выкашивать прям стадами. Помните, совсем недавно нам эти а, Министерство здравоохранения России заявило, что тот вирус, который сейчас в Европе, он такой страшный, что россияне к нему иммунитета не имеют, а поэтому все вымрут. Ну я так скажу, готовят россиян. Так вот, видите, что-то я не вымер. И все остальные, кто эту микробу страшную получили, который пугает Министерство Здравоохранения, тоже не вымерли. Ну, так, чуть-чуть как-то там насморк, да, горло, ну, что ж. Ладно. Потом сейчас чуть-чуть выздоровляю, опять буду закаляться по методу Порфирия Иванова, да. Этот метод Обливание ледяной водой, но я, правда, не обливаюсь, я окунаюсь, плаваю в ледяной воде, потом выхожу и сохну. На ветру надо сохнуть. Вот. А так, можно два ведра ледяной воды и стоять, сохнуть так. Лидеры Евросоюза решили продлить санкции против России. Да, ну, наверное, плохая реклама, все-таки человек сидит с насморком, говорит осипшим горлом, как надо закаляться. Это совершенно по-уродски выглядит, так что, ну, вот я говорю, я бросил три дня, не закалялся и тут же заболел. Вот, и если позовешь с хуйлом на бой, дядя Слава, мы с тобой. Спасибо, Павел Иванов, отлично. Обязательно позовем. Вот очень интересно, человек, он пишет я не тролль, просто мне интересно неужели вы думаете, дядя Слава что наш арабский народ дорос до оружия то есть дорос кто не дорос а, того, а, нет, а, а, нет, а как, как что значит дорос, не дорос оружие ну посмотрите вот сегодня только Андрюша удивился, прочитав, что в некоторых штатах, Соединенных Штатов там при, преступность нулевая потому что там оружие продают любому без всяких документов и любое ношение оружия разрешено хочешь э, скрытное ношение хочешь открытое как угодно не просто разрешено а очень рекомендовано да, те там... кто его не приобретает нет, а чтобы... это, платить, типа... нет это предложение пока это предложение только чтобы те кто у кого нет оружия платили дополнительные налоги это пока предложение. Ну, потому что, да, те места, где люди все сплошь вооружены, там самая нулевая преступность. Но определенная категория либералов называет это американский фашизм. Ну, что ж, ну, пусть так это называется, как угодно. Хотя это никакого отношения к фашизму не имеет. Поверьте, он, у Путина нет вооруженных, никого, кроме спецслужб. Да, его и, и фашизм процветает. А если все, весь народ был вооружен то до такого путинского фашизма мы бы не дошли. Мы бы их вынесли давным-давно. Меркель не увидела оснований для отмена антироссийских санкций? Да. Ну вот лидер Евросоюза продлили санкции. Меркель тут отметилась как самый главный инициатор. И очень хорошо. То есть она э, вызывает у меня уважение. Меркель. Я ее раньше критиковал, мне казалось, что она слишком прогибается под Путина, а сейчас она, как-то это, достаточно технично, как вот опять вспоминая «Даунхаус», помнишь, говорит, «А какая говорит, дочь ваша, Варя, чудо, как работает справой". с правой, снизу, что ли? Вот так и это тоже, справой снизу работает очень хорошо». Меркель, Поэтому, ну и получил финскую премию, она в области гендерного равенства. Есть такая премия, представляете, какая прелесть. А в офисе голландской дочерней фирмы Альфа-Банк провели обыск. И сейчас продолжаются, ну, обыск уже, вот я так понимаю, прошел два дня назад. И сейчас там продолжаются какие-то разбирательства. Говорят, деньги мыли. И сейчас по всему миру ловят русских отмывальщиков бабок. Вот после того, как задержали этого в Ницце Керимова, да, по всему миру... Нет, вру. Первый задержали с биткоинами в Греции, того, которого сейчас в Штаты экстрадируют, потом Керимова. И после этого понеслась, да, и после этого понеслась. То есть, отмывальщиков хватают за одно немытое, неотмытое место. Посмотрим, что будет дальше. Но есть надежда, что когда вскроется вся эта система, вся эта сеть, то не закончится просто Ралдугинскими вилончелями. А то, ну что, откуда у него деньги? Да он бедный музыкант. Вот и посмотрим, откуда у бедных музыкантов, блядь, деньги. Это наши деньги, они у нас их украли. В офисе голландской дочки Альфома. Не, я прочитал. Белорусский суд вынес приговор за наемничество. На стороне ЛНР и вот, значит, белорус Виталий, Виталий Котлобая осудили на два года. Причем это реальный срок впервые дали в Белоруссии. А Захарченко пригрозил вооружить 3000 партизан на украинской территории своим оружием, которое он уже производит. И да, в связи с тем, что Канада начала поставки на Украину летального оружия, он говорит, а мы вот вооружим там этих. Ну, Захарченко, я понимаю, что человек, у которого голова отшиблена совсем. Если Канада решила поставлять в ЛНР и в ДНР оружие тем, кто борется там против Захарченко и вот последующей Плотницкого, то тогда он мог сказать, а я там вот Вооружу кого-то на территории Украины. Здесь какая связь? У него язык больше за независимость от Москвы. Да-да. Конечно, он в ближайшее время, я думаю, уже надоест даже Путину. И кончится с ним гораздо хуже, чем с Плотницким. Потому что выдавить его нельзя, как Плотницкого. А поэтому, скорее всего, уничтожат и скажут, это сделали укра -бендеровцы там и так далее. Да, я думаю, что ему капец. Вот это как бы последняя песня по поводу трех тысяч вот этих вот там партизан. То есть сейчас, я думаю, в Кремле там за башку схватить. Какие нахер партизаны, о чем речь? Нам надо жопу спасать активы. А тут... Ну да. В МИД Украины заявили, что не ведут переговоров об экстрадиции Саагашвили. Пришел новый человек, который поднимет страну с колен, Грудинин, Глыба. А куда он пришел, интересно? Куда пришел человек, который должен Россию с колен-то поднять? Один уже он сидит в Кремле, поднимает Россию с колен. Вы мне скажите, куда пришел? И тогда как бы поговорим. Форму даже. Да, да, я понимаю, о ком речь идет. Ну, куда пришел-то? Уже как-то заявился, как кандидат в президенты. Ну, да, да? Да, я... ну, ради бога, не вопрос. Но, скорее всего, это, это... такая же засада, как и и В МИД Украины заявили, что не ведут переговоры об экстрадиции Саакашвили. Ну, конечно, когда такого леща выписали, и нужно было суду сразу же освобождать Саакашвили, то ясно что все разговоры по экстрадиции сразу же пресечены. Я думаю, что... Да, ли, да. Я, причем я уверен, да, что если даже Грузия в лице своего руководства добилась бы экстрадиции Саакашвили, они бы все равно не арестовали. И не держали. Да, они посадили под домашний арест или чего, там голову бы компасировали ну, очень вы, долго. Ливия поддержала отказ от... Латвия, Ой, извините, Латвия, поддержала, Латвия поддержала отказ, отказ от... От... от... Прием беженцев в Евросоюз. Ну да, это, кстати, очень нехорошая новость. По крайней мере, нужно ее как-то переварить, понять, о чем идет речь. Потому что Латвия это была страна, которая оказывала содействие в любом случае тем, кто бежал от Путина. В Казахстане завершилась забастовка шахтеров. Да, про забастовку, которую нам писали. Вот. Мы говорили о ней. И вот говорят, что она завершилась. Напишите реально, что там происходит. Это очень интересно. В Туркмении начался продовольственный кризис. Но ну, это предсказуемо. Хотя Туркмения, в общем, достаточно богатая страна. Но распределение там, в общем, как и во всех странах СНГ. Даже не капиталистическое, а феодальное распределение. То есть, есть некие бай, некие курбаши, которые получают все. Остальным там скидывают. Во Франции более 10 детей остаются неопознанными после ДТП с поездом. Да, ведь даже во Франции происходит ДТП с поездами. Но, правда, это на региональных каких-то дорогах там. Но это... Страшно, на самом деле. Да, здесь, но я и... думаю, что да, здесь сделают выводы очень быстро. и. Поменяют нахер всю ветку. Да, ну, очень быстро. Это в России каждый день происходит ДТП с поездами, и ничего не меняется. Оксфордский словарь назвал выражение «молодежный бунт» словом «года». Да, то есть... Это слово обозначает значительные культурные, политические социальные изменения. Ну, применяется оно, конечно, в англоязычном молодежный бунт. Понятно, что все, что связано с молодежью сейчас в тренде, поскольку ну, идет развитие. И это молодежное развитие, и это развитие нового мира, новой общественно-экономической формации. Поэтому все, что с этим связано, будет, конечно выражением года, да? вот американцы наняли роботов для защиты от бомжей, теперь вместо людей с алебардами у входа стоят роботы, чтобы не пускать бомжей в учреждение, а если они разбивают палатки, чтобы это прекращать, то есть он там подъезжает, как эти палатки сворачивает, или что он там делает. Так что вот такая роботизация интересная. Вы понимаете, что Два пути у человечества. Первый путь – это вот этот. Когда появятся роботы полицейские, роботы прогоняющие бомжей, роботы выгоняющие там, я не знаю, вообще за край куда-то. Ну, как в антиутопиях, да, в различных описанных и фантастических страшных рассказах. И другой вариант – развитие роботов, чтобы не было бомжей. Понимаете? чтобы каждый этот бомж имел там свой угол любой, да, и так далее, жил совершенно свободно в свое удовольствие. То есть вот роботов можно по-разному развивать. И если сейчас человечество пойдет первым путем, ну, это путь в никуда, это гибельный путь. Если человечество пойдет вторым путем, а оно и пойдет вторым путем, я не сомневаюсь в этом то, соответственно, значит, все будет нормально. Американка 24 года присваивала пенсионные выплаты умершей матери. Да, там он в Сибири, на Дальнем Востоке, в некоторых деревнях уже людей не осталось, А там за всю деревню выплаты присваивают. Так что этим нас не удивишь. Орел 84-й год, там нет пророботов, там только телевизор, вы что... Барнаулица обманули на 150 тысяч рублей при покупке майнинговых ферм. То есть он узнал, что существует майнинг, набрал 150 тысяч рублей и решил отправить, чтобы ему прислали там, наверное, майнинговую ферму. И он, чтобы мог майнить да, огромные деньги. Он деньги послал, и оттуда ему прислали комбинацию с трех пальцев. В общем, норма. Ну, была новость, что какой-то один грамотей очередной купил биткоин на Авито. Да, на Да, все очень хотят заработать информационных денег. И вот в результате получается такая смешная вещь. И мы продали один биткоин, который он так и не смог. Фермер вывел новый вид домашних коров величиной собаку. Ну, классные коровки. Представляете, можно дом корову держать. Интересно, она как? Собак, да, собак. с корову собаку дает. Собак да, с коровой это для современного мира, наверное, более важный такой момент. Пишет Михаил, что сегодня мало дизлайков, марш миллионов закончился, накручивать теперь не надо. И он начинался. Как-то все грустно. Не хочет народ перемен. Хочет народ. Но боится. Ну, Надо улечить от синдрома 1937 -го года. То есть делай как я. Своим примером лечить безусловно. Вот сейчас меня чего, обвиняют да, в создании террористического сообщества в терроризме, в подстрекательстве к терроризму. Там, ну штук 20, наверное, статей связанные с экстремизмом и терроризмом. но Это насколько смертных казней я себе уже наработал. И, видите, сижу, прикалываюсь. Так что и вам также советую относиться ко всем этим делам. Нам нужно победить. Гэри Олдман, очень люблю актера Гэри Олдмана, получил на съемках фильма «Темные времена» отравление никотином. Я думаю, что он гонит, конечно, как бы я не любил Гэри Олдмана, но все-таки он говорит, что когда играл, чинарики вот эти докуривал, ну, потому в Черчиле с большой сигарой редко, поэтому чаще ему давали маленькую, и вот он докуривал эти чинарики, и так с цен по 10-12, а поэтому по несколько сигар в день он выкуривал, да, и поэтому отравился чушь от собачьей, конечно, потому что даже если бы он курил целые сигары, ну, сколько можно тех сигар, которые Ля корона, да, там или э, э, эти Гавана, да, который курил Черчилль, сколько можно их курить в день, да, да, курить, да, не да, не, ну сигары не в себя и курят, там в себя и невозможно курить. Так вот, сколько можно сигар выкурить за день, за световой, не за съемочный. Вот знаешь, я когда курил сигары, я очень любил их. Брал хорошую «Ля Корона», закуривал ее в Москве. Это у меня такой моцион был всегда. И ехал домой в Саратов на машине. Так вот, когда я приезжал в Саратов, она еще не истреблялась у меня. Она еще была. Представляешь, то есть? Не, ну, она периодически тухнет. Понятно, что она затухает. Ты ее там подкуриваешь. Вот одну сигару 8 часов там или, или 7 сколько-то. Ехать 6 иногда. Ну, все зависит от погоды, от настроения и от времени года. Ну, там от 6 до 8 часов. И, наверное, быстрее, быстрее ну да. Так что, ну не знаю, может быть, он совсем не курящий человек был. Ну, вот я сразу вспомнил слова Черчилля, помнишь, когда он. Ну, это к не относится. Я говорю, очень нравится мне этот актер особенно в трассе номер 60», как он сыграл, очень, очень великолепно. Вот. И О.Ж. Грант там играл. Советую всем посмотреть «Трасса номер 60», гениальный фильм. Вот. И Черчилль, когда про нее фильм сняли, он сказал, увидел, кто играл. Он говорит, этот парень лет на 10 старше. Фунтов на 40 тяжелее. И вообще за такие деньги я бы и сам да, себя да, мог да. сыграть. Вот. Да. Так что, ну, сейчас Черчилль себя уже не сыграет. Но вообще такая интересная вещь. Черчилль бы точно не жаловался. Так. Да, а да, и... вот есть... Так, вот жука, кстати, я не показал. Вот этот капровый жук. Вот если видите капрового жука, это все. И это... Атаса, которого в запре... чай сейлонский запретили. Такие, а тут массовка Путина. Какая массовка Путина фотография? А, вот, да, это я тоже не показал. Это вот люди, которые все время Путина сопровождают. То есть, то они рыбаки, то они молящиеся в храме другой год, то они там... Путин пригласил народ простой на обед с собой и так далее. Вот. Это, это такое, как бы, клунада такая путинская, шоу такое. Представляете, сколько надо денег, чтобы все это обстряпывать, каких-то людей возить, вот таких вот. Уп. про не буду э, читать целиком, чтобы не огласить почту, прислать Но... помощь на народовластие за диванную забастовку, Олег. Ура. Алексей, скромный взнос с пенсии. Всем добра. Спасибо. Евгений без подписи присылает помощь. Спасибо. Елена Герасимова, на данный момент величина моего счета в рифкоинах составляет 216 тысяч. Вопросы, кто и когда? Ну, мы сейчас этим вопросом занимаемся. Мы сейчас делаем рифкоины э, криптовалютой. И те, кто может нам помочь... Просим, чтобы помогли нам с написанием всего этого. Это очень важный момент. Поэтому я думаю, что как только они станут криптовалютой и будут иметь хождение, вы мне не станете задавать вопрос, кто и когда. Когда, тогда будет сразу, как только это станет криптовалютой. А вот сколько это будет зависеть от вас? Если вы захотите получить... В, как бы, в не очень большом объеме да, то, то получите сразу А если захотите по максимуму То тогда придется ждать Всего того, что мы делаем То есть, А мы делаем революцию Житель Технолеса Здоровитесь, если отбросить устоя и стереотип Окажется, что человек может иммунитет дорабатывать Как и самого себя Самосохранение и неограниченность ума Лучшая конституция Извините, что мало шлют денег Спасибо. И вот Спасибо. Елене Герасимовой тоже еще вопрос. А вы нам скиньте на почту ваши координаты, чтобы мы могли уточнить все. И с вами тогда обменяемся по поводу э, кто и когда. Снежок на круассан. Спасибо. Спасибо. Владислав и его Пантерка Твери. Если, если мы внимательно почитаем характеристики F-22 и Су-25, и даже Су-35, то поймем, что даже один f 22 мог хлопнуть всю эту святую Троицу без опасения для себя, даже если пилот там курсант. Да это я знаю, Фактически я уж не стал. Я уже не стал это говорить. Что Понятно, что F-25 это истребитель-перехватчик с очень серьезными характеристиками, а Су-25. Штурмовики, а Су-35 вообще не пойми, что. То есть это э, такой модифицированный Су-27, да. Даже Вандерка из двери с Владиславом пишет. Знакомый человек в Сирии использовал экипировку Ратник. Главное ее достоинство это не броня, а электроника, включая в себя несколько модулей защиты и управления боем. Жалуются ненадежно. Ну, электроника не может быть надежна. Самое главное, чтобы надежна броня была. Российская электроника, сделанная в Китае какая может быть надежно. Вот верный, Мариночка, слава-привет. У Люкаев это предвыборное шоу. Перед каждым выборами шобла тянет жребий. У Люкаев в этот раз вытянул коробку. В прошлый раз ее вытянул Табуреткин. Его ведомство перекинули на Васильеву. Да, очень хорошо, да. Серега пишет. Читали Головачева СМЕРШ-2? Неа. Не читал. Татьяна Кувшинка, по усмотрению. Спасибо. Спасибо. Владимир Саратов орг, э, Саратов Орг э, Синтез Вячеслав Вячеславович Поздравьте нашего папу с днем рождения Дочери Вика и Олеся Спасибо, мы с вами Желаем вам удачи и здоровья Поздравляю от всей души С днем рождения И вас, Вика и Олеся С именинником Володь, давай, чтобы все хорошо было И у вас прям Такая дружная семья Подряд дни рождения у всех прошли, всех я от души поздравил. И желаю того же самого тебе, что и всем твоим домочадцам уже желал, чтобы побыстрее мы могли стать хозяевами в своей стране, чтобы побыстрее уничтожен был путинский режим и чтобы все было нормально. Сергей один РУС. Вячеслав Вячеславович, Андрей, Константин. Добрый вечер принял решение бежать из России в мае, хотя нет ни денег, ни загранпаспорта. Если режим не падает в ближайшее, не падет в ближайшее время, пусть хранит вас Господь. Спасибо. Но если нет никакой угрозы, то смысла нет бежать. Нужно там как бы организовывать борьбу. Это Если есть угроза реальная, тогда имеет смысл. Хотя некоторые наши соратники отказались бежать, даже имея реальную угрозу. Мы это видели. Вот Виктор <coughs> Селиненков пишет. Слава, не переживай, сообщу в начале революции за полтора месяца. Алексей Давжинко, как вам моя идея с каналом Мальцев? Зачем Вове было срывать Олимпиаду в Пекине войной да, и Саакашвили отверг генератор... Э -э Трелия, Кабанат. Да, да, да. Он, да. он такой же враг свободной энергии, как и Путин. Но я не держал в руках этот генератор. Не знаю почему. Отверг его. Есть легенда о том, как Наполеон отверг Фултона, который пришел. И многие историки говорят, что это вранье, что Фултон не приходил к Наполеону. Я думаю, что приходил. Я думаю, что это не вранье что он хотел установить паровые двигатели на пароходы и сделать флот Франции паровым. И тогда, конечно, с англичанами было бы все, все ясно. Было бы, но якобы его завернули, Фолтона, и он начал заниматься установкой на гражданские суда. Так вот, я к чему это говорю? К тому, что я вполне допускаю, что, может быть, этот генератор супер. Может быть, приходил к Саакашвили. Может быть, Саакашвили его и послал нафиг. Вот так, так мир устроен. То есть, мы не всегда видим будущее. Иногда глаза у нас зашорены. Как хорошо показали Собчак, который сказал биткоины. Где я была? Сама, сама, голь на выдумке хитра. Да из интернет государством Не просрать бы, да, не понос так золотуха. Удачи, я с вами. Да денег туту, -ту, не хитер Михаил спрашивает, до Нового года мы сможем сказать Вове, а Капулька и, и нет. Из не города знаю. привет, из Краснодара на Ответ от Вячеслава был не знаю. Не знаю. До Нового года хотелось бы. Очень бы хотелось, мы как бы все делаем для этого, и надеюсь, что в Новый год без Путина. Владислав Тороп, а Владимир Торопов, чем могу, спасибо. Uh -huh. Спасибо. А вот Владислав и его пантерка Тверь, анекдот про кортик, рассказанный Путиным, на самом деле звучит так. Придут американцы, папа твоего устроят работать на форт, маму возьмут поварома воен, в военную часть, сестру отправят учиться, а изнасилуют Вову. О! Спасибо. Сергей, на порох. листав и его контракт дверь На всех конференциях Путин всегда нёс херню, уверенно нес. В этот же раз он внес ту же керню, но уже не так уверенно, как раньше. Точнее, совсем не уверенно. Он не только Мальцева боится, своих боится. Да, мы вчера читали. Спасибо, очень хорошо. Пишут Геркина, ну, уберите. Это Путина, Путина уберите. Мы попали все, кто хуйла, пишут. Так, 86% русских пофигисты, трусы и терпилы. Мальцев обозначил дату и дал шанс русскому народу выйти и заявить свои права. Народ не вышел. Это вклад в революцию со стороны народа. Ну нет, ну нельзя про весь народ говорить. Вышло огромное количество людей. Очень много народа вышло. И очень много тех людей, которые, грубо говоря, стояли на стреме. И ждали, когда первая волна выйдет, потому что они не могли быть первой волной. Кто не мог быть первой волной? Мы же знаем, это не могли быть дагестанцы, чеченцы, военнослужащие, полицейские. У них нет обратной дороги. Их было очень много, поверьте. И сейчас их очень много. Но они не могут выйти сами первыми. Мы это должны сделать. У них не будет обратной дороги. Мы можем разойтись по домам, они уже никуда не разойдутся. Поэтому мы знаем, сколько людей было реально. Даже, даже честно говоря, не знаем, сколько реально. Вот тот, ту массу, которую мы как-то отслеживаем, да, мы видим, что это просто запредельно, что этого уже хватило бы, если бы, так скажем, ну, определенные люди, да, если бы определенные люди, я не буду про них говорить, потому что они относятся к оппозиции, нас бы в более жесткой формы поддержали. биткоин хорош для аферистов и показных лидеров, обеспеченный наркотиками браво, развивайте и молитесь чтобы ваши дети были здоровы причем здесь биткоин, обеспеченный наркотиками обеспеченный. у нас Путин всех обеспечивает наркотиками Путин, четверть мирового героина поглощает Россия поэтому давайте уж Вещи называть своими именами. Котлет. А биткоин – это часть будущего. Пишет на все воле Божие, Революция будет де делаться до победы. Да, это точно. До победы. И если кому кубинцев на это ушло с половиной лет, я думаю, что мы как-то побыстрее, да, все это сделаем. Так. взять Слав Шойгу станет премьером, министром информации 100%. Может и станет премьером? премьер министром, да. Он, он же только премьер министром у нас не был, так он уже всем был. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Спасибо. До свидания. Да. И про Толкачева еще раз скажи. Да, в понедельник в Лифортовском суде будет проходить заседание по страже над нашим... Заратником и товарищем Андреем Толкачевым. предварительно это будет 17.00. Но, скорее всего, привезут раньше. То есть специально назначили на 17, чтобы привести раньше, чтобы никто не пришел. Так что такие вот дела. Так что помогайте. И я так понимаю, что очень важную тему не затронули мы здесь в интернете сейчас. Есть масса предложений наших соратников о том, чтобы провести одновременно протестные акции по всем странам мира. То есть прийти ко всем посольствам, ко всем консульствам российским во всех странах, чтобы не осталось ни одной страны, где мы не придем к посольствам и консульствам и, в общем-то, заявить о политики Путина и о том, что Путин нам глубоко противен, потому что на Западе все думают, что все русские любят Путина, и Россия любит Путина, и поэтому надо четко как бы, согласованную акцию провести по всем странам мира, чтобы все западные СМИ написали и привлечь внимание. К этому это очень важно. Я считаю, это хорошее предложение. Спасибо. Давайте предлагайте, когда это сделать, и будем собирать, так сказать, братву, чтобы выходить везде. И в Южной Америке, и в Северной Америке, и в Африке, и в Европе, и в Азии, везде. И пишите на почту на радио Народовластия свои предложения, свою помощь. Контактируйте с соратниками. Они ждут ваших. Спасибо. Писем. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания.